Дорогие братья и сестры, рад приветствовать вас в королевстве Таиланд на острове Самуи. И вот уже прошло несколько дней, как я здесь нахожусь, уже отслужены службы. Вот есть некоторые впечатления о том, какова же русская миссия здесь на островном государстве среди тайцев. Впечатление, дорогие мои, очень двоякое. Ну, в храме тайцев я не видел. Русских, ну, надеюсь, увидеть вот в день воскресный. Вот. Так что, думаю, что большей частью посещают храмы здесь русские туристы. Или люди, которые живут более-менее продолжительное время в Таиланде знают, что есть русский храм и они посещают эти храмы. Ну и другие русскоязычные, как бы, с Украины, из Белоруссии. Точно так же храмах бывают на службах. В празднике собирается вообще-то даже немало народу. Но опять же, тайцев мало. Тайцы, как мне говорят батюшки, приходят на службу, стоят на службу, молятся не являясь христианами. Чтобы им стать христианами, нужно пройти достаточно продолжительную отрезку времени. Как правило, оглашают их в районе года. Потому что начиная говорить о Христе как о Боге, они не перестают, не перестают верить в Буду, не перестают быть буддистами, поклоняются каким-то идолам. многое другое у них остается. Поэтому продолжительное время должно пройти, прежде чем тайцы подводят к крещению. Ну и, соответственно, крещение тайцев оно происходит, насколько я понимаю, в Бангкоке, где руководитель миссии служит архимандрит Олег. Он, очень частью, двигает как бы, эту миссию, Он вот за 15 лет, то, что, как он здесь появился, уже Немало храмов отстроено, служат батюшке. Ну вот, местный священник пока только один за 15 лет. Вот, есть местная матушка, матушка Мария, Тайка. Вот, вообще, конечно, миссия, она на миссия для того, чтобы народ Таиланда принял истинную веру стали они христианами. Но для того, чтобы возможно было уехать отсюда русским миссионерам, русским батюшкам, ну, должно здесь определенное количество быть крещенных тайцев, ну и помимо этого и соответственно должны быть местные священники, чтобы службы непрерывно совершались, чтобы вера Христовая прорастало глубже на этой земле, приводя к спасению такое множество людей, которые живут в Королевстве Таиланд. Я не спешу делать каких-то выводов больших. Это пока только промежуточно еще вот, как бы такой вот срез впечатлений, которые у меня сейчас есть на данный момент, которыми я спешу с вами поделиться. Ну а что касается богослужения, что касается самой службы, ну батюшкам тяжело служиться здесь. Здесь очень жарко. Всегда жарко. Вот сейчас здесь сезон дождей, но для меня это сильно жарко. Я даже простыл, потому что в помещении кондиционера на улице очень жарко. Вот. Тяжело, явно тяжело. А когда перед сезоном дождей тут был период, когда чуть ли не два месяца не было воды питьевой Плевать даже не было, чем сад приходской здесь на Самуи, то есть такая проблема была. Не говоря уже о бытовых трудностях, которые возникают, когда нету воды в доме, помыться надо, детей помыть, вот как бы серьезные трудности возникают здесь, как бы в порядке богослужений, Ну и сама пища ну, безусловно свои можно готовить какие-то блюда а вот это не самая главная трудность но трудность наверное еще тут в менталитете тайцы очень интересный народ у них очень сильно развито чувство собственного достоинства я бы сказал они очень вспыльчивы, хотя все очень доброжелательны у них их приветствие само очень интересное, как они приветствуют друг друга, иностранцев. Очень приятно такое обращение. Но между тем, в конфликтной ситуации таец ведет себя буйно, как мне рассказывают. Я, слава богу, не попадал в такие ситуации конфликтные. Вот, ну, по рассказам вот, то, что мне рассказали, передаю. Вот, ну и, Убранство храма очень интересное. И самое главное, наверное, э -э, изюминка. В храм все входят босиком. Обувь перед храмом оставляет. И батюшка тоже служит. И я вот служил. Э -э, точно так же у меня босы и ноги были. Я и сейчас вот, босиком. Собственно говоря, это очень, очень интересно. Но ну, в храме очень чисто, ковры э -э, очень прибрано. И поэтому Приятно ногам босиком ходить в таком храме. Вот. Ну, у тайцев сама традиция такая. Храм, храм святое место, и поэтому входили туда всегда босиком. и Поэтому, наверное, сложно было бы прививать им веру истинную, если в храм христианский они бы входили обутами. Поэтому традиция тайская, входить босыми ногами, то да, в принципе, они в жилище входят обязательно бассейн ногами, оставляя чуть ли не во дворе обувь, по ступенькам поднимаясь. Вот э, такие интересные у меня наблюдения и впечатления. Вот, ну, думаю, еще за то время, осталось еще здесь у меня э, 6 дней, я буду э, в королевстве Таиланд. Я думаю, что не будет что вам рассказать. Спасибо, Господи, за внимание, братья и сестры. Ради вас Бог.